Всем привет! С вами... Мне снег попал в рот. С вами Russian with Dasha. Я нахожусь в Новосибирске. Это мой родной город. Я здесь родилась. Этот город находится в Сибири. Я надеюсь, что меня слышно. Сейчас очень сильный ветер, идет снег, я иду вдоль дороги. Но просто хочу поделиться своими первыми впечатлениями. Я прилетела вчера вечером, разница с Москвой 4 часа, лететь на самолете из Санкт-Петербурга в Новосибирск тоже 4 часа. Я приехала в гости к родителям на 6 дней, и первыми меня встречали наши домашние животные. Собака чуть не съела меня от радости, кошка была более флегматична, попугай вообще, по-моему, меня не узнал. Ну. Ему уже много лет. Он живет у моих родителей уже 14 лет. До этого он уже был взрослый, когда его взяли, поэтому я даже не знаю, сколько лет этому попугаю. Его зовут Гоша. Вот. Собаки 12 лет, а кошке 8. Я сейчас иду по делам. Мне нужно кое-что отдать. И заодно я с вами хочу поделиться своими впечатлениями. Чтобы добраться до центра города, нужно сначала проехать примерно 20 минут на автобусе и потом еще ехать на метро. И первая э, крайняя станция метро это метро Площадь Маркса. Площадь Маркса это вообще легендарная станция. Раньше на ней был расположен рынок и 90-е. Магазинов, супермаркетов, моллов, конечно, не было. Были только гастрономы, рынки, ну и какие-то частные небольшие магазинчики. Всю одежду мы покупали на рынке, и рынок работал в любое время года, даже зимой. И представьте, если, например, зимой понадобилось школьнику купить брюки, мы приезжали на рынок, подходили к нужному Ларьку, я даже не помню, как это называлось, отдел на рынке. И прям там можно было померить брюки. Просто брали обычную картонку, клали ее на пол. Ты снимал ботинки в 30-градусный мороз, снимал штаны. Ну, конечно, была специальная типа примерочная за шторкой. Вот, и. В Мороз мы так учились быстро снимать и надевать одежду. Сейчас площадь Маркса выглядит совершенно по-другому. Там построили несколько торговых центров, но там все так же стоит недостроенная гостиница. Этой гостинице уже, наверное, лет 30, если не больше. Ее построили, когда я еще была ребенком. Ее по какой-то причине не достроили. По-моему, там пошла трещина фундаменте и, в общем, эта гостиница до сих пор стоит недостроенная. Ее и разбирать дорого и достраивать нельзя. Поэтому на ее фасаде просто размещают разные объявления. Что еще интересного? Я заметила. Ну, я зашла в магазин, чтобы купить карту памяти. Когда вышла, направилась в метро, увидела возле метро женщину с табличкой золота. Было ощущение, что. Все еще 90-е годы. Можно подойти к этой женщине, принести ей какое-то свое золото, она тебе даст за него деньги. Метро в Новосибирске маленькое, если сравнивать его с метро Санкт-Петербурга или Москвы. В нашем городе расположен самый длинный метромост в мире. Я вам сейчас его покажу. И также хочу сказать, что в этом метро... Это метро не глубокое, то есть эскалаторов практически нет. Только на нескольких станциях есть эскалаторы. В основном это просто лестницы. я подошла к легендарному месту. Оно выглядит не очень приглядно снаружи. Вот фасад. Это кулинарная школа «Базилик». Это школа, которую открыли мои друзья. Я тоже участвовала в организационном процессе и даже провела несколько мастер-классов на английском языке. А здесь... Расположен вход. Доставки еды тут вам вот. Это тоже доставка моих друзей. Заказала подтай с креветками и напиток. Очень вкусно. Всем рекомендую. Но сибирского метро очень тяжелые двери. Зацените спуск для людей на инвалидной коляске. Просто.. Рискнули бы спуститься. О, ух ты! Как здесь симпатично! Я приехала на площадь Ленина. Это главная городская площадь. Я почему-то забыла о том, что недавно был Новый год. Смотрите, здесь все украшено. Какая елочка симпатичная. Точно, здесь же каток. А я забыла. Пойдемте посмотрим. Это театр оперы и балета, который сейчас называется Навад. О, тут еще не, не до конца убрали снег, а люди уже катаются. Я несколько раз ходила в этот театр, смотрела балет «Спящая красавица». По-моему, еще смотрела «Щелкунчик». Но это было в детстве. Когда я училась в школе, мы часто приезжали сюда, на площадь Ленина, чтобы провести время, погулять, может быть, даже познакомиться с кем-нибудь. Здесь всегда было много молодежи. Сейчас вам покажу памятник Ленина и памятник рабочему и колхознице. Вот Ленин стоит, и за ним рабочий и колхозница. Это здание Мэрии Новосибирска через дорогу в здании Краеведческого музея города Новосибирск. Это музей, который можно посетить, чтобы узнать об истории края, истории Новосибирской области. Там, по-моему, даже есть чучело мамонта. Мне очень повезло с погодой. Несколько дней назад было минус 40 градусов, сейчас минус 5, точно такая же температура, как в Карелии. Если вы не смотрели мое видео о Карелии, точнее, два видео, ссылки появятся в углу экрана. Сибирская романтика. Сцена оперного театра была самой большой в России, и реквизит для оперы Аида не помещался ни на одной другой сцене России. Пока я жила в Новосибирске, я этого не замечала, но сейчас я приехала из Санкт-Петербурга и сразу заметила, что очень много парней носят спортивный костюм. И сейчас в метро видела несколько таких пар. Девушка в платье, нарядная, молодой человек в спортивных штанах, спортивной куртке. Это не гопники, нет, это просто обычные парни, которые любят быть на спорте. Центральный парк. Я заметила, что в Новосибирске почти все люди в метро носят маски, тогда как в Санкт-Петербурге примерно половина людей в метро едут без маски. Новосибирцы молодцы! У меня ничего нет, друзья. Ух ты, какой модный. Ей-ей, отстаньте, у меня ничего нет. В теплое время года в этом парке работают аттракционы, можно покататься на американских горках. В Америке этот аттракцион называется «Русские горки», а у нас американские. Я вижу белку, вон она за деревом. Красного проспекта, самой длинной прямой улицы в мире. Вот это здание Горного института. Я туда ездила к своему научному руководителю, когда писала диплом. Это Новосибирский государственный медицинский университет, который выпускает будущих докторов. Вот Здесь написано «Промстройпроект», в общем, вот она. Самая главная улица Новосибирска. Не помню, сколько километров она протяженностью. Я об этом уже рассказывала в своем подкасте, который называется Russian Wave Dasha. Ссылка внизу в описании. Недалеко отсюда раньше находился модный клуб, который назывался Rock City. Мы туда ходили, 18 лет напивались. С тех пор стараюсь. Не мешать коктейли. Я уже выгляжу как снегурочка, волосы и ресницы в снегу. Здание, где раньше находился клуб Рок Сити. Не знаю, открыт ли он сейчас, по-моему, его уже закрыли. Государственный университет, архитектуры и искусств. Доска почета. Почетные граждане Новосибирска. Разные учителя, полицейские, директора. Голуби решили унести ребенка. А это стенд с героями Советского Союза, которые жили в центральном районе. Это фонтан. А рядом вы видите часовню. Она стоит на красном проспекте. Об этой часовне я также рассказывала в своем подкасте, который называется «Я сибирячка». Послушайте очень интересная история. Друзья, были очень холодные дни. И моя камера просто не справлялась с морозом, поэтому я мало снимала, была занята семейными делами. Вот, и сейчас я на набережной решила показать вам самый длинный метромост в мире. Вот это метромост, а это набережная реки Опь. Сегодня чудесная солнечная погода, очень классно. Немного морозно, но солнышко греет. Чувствуется, что скоро весна. А вот так выглядит ледяная горка. Город Новосибирск — это индустриальный город здесь. Раньше было очень много заводов. И также есть несколько хороших университетов. Например, технический университет, в котором я училась, государственный университет в Академгородке, медицинские, экономические. Моя поездка в Новосибирск получилась очень семейной. Я провела время со своими родителями, встретилась с несколькими друзьями, и завтра я уже улетаю обратно в Санкт-Петербург. Bye.